важную, блин. Это ж моя точила вот это вот. Я же ее тут припарковал. Это, это место для отхода. Не, ну, потому что, ну, самое странное было бы, если я вот красивую тачку, вот такую бы при, та, припарковал вот тут, а... <плодисмент> ай блин пока фак, короче отъезжаем подальше от мусоровоза потому что нас могут спалить если чё а, агуха стрик помилу а по помо, помолу авеню майкл так ну чё майкл сейчас извиняюсь ребятки все <пости> <пушин> все в порядке? Да, чувак, с мусоровозом я разобрался, у меня все нормально. Отлично, я как раз торпозраю встретиться с этим парнем, буду держать тебя в курсе. <к chính> прошли. Ограбление прошли, миссию. А, или не прошли? А еще, еще одна встреча у Майкла с этим, с парнем с каким-то. С этим агентом ФБР, что ли, блин? Который... Не, если плане зарабатывания денег, то эта игра очень сильно приближена к реальности. Вот реально, вот приближена она к реальной жизни. Потому что и в реальной жизни также хрен найдешь деньги где. И в виртуальной жизни тоже остается только одну. Грабить. Угу. Майкл, ну что ты, давай. Доберись до дома Дэвина. Д-Дэвина. Дэвин или Дэвид, а? <свес> Извините, ребят, музыкальное сопровождение в этой серии не будет, так как ну, я всю музыку отключил в игре благополучно. И вся музыка в игре имеет авторские права, поэтому если вы, конечно, не против моего вокала, то. Едем, едем в соседнее село на дискотеку Едем, едем в Папину Победу! Едем, едем в соседнее село на дискотеку, а до деревни туда далеко. О, чё, туда добраться будет нелегко. Сначала переехайся посты и как-нибудь объехайся посты. Блин. Ребятки, у нас, у нас проблем такие серьёзные. Да, чё, я, я ничего не жму, ребят, Есть чё, у меня всё. Так, ну я все, я ничего не жму, ребят. У меня посылка для Дэвина Уэстона. Посылка для мистера Уэстона? Ну давай. Давай проходить. Да. да, я тебе говорю. Что мне плевать. Вот так. Вот так. Бум! пока капкак, Гордон. Дэвид Уэстон. А, я тебя помню. Дэвид, детектив на полставки. Выкладывай деньги с умом. Эй, эй, постой-ка, постой. постой не... Братан, у меня для тебя дела есть. Пять супер-тачек. Дорогущих тачек. Жирный куш, бро. Супер. Я знаю, кому это может получить, я сведу тебя пацанами. Не-не-не-не, мне не, не, не, не нужды твоя команда, профессионалы. Да не плевать, что тебе нужен хреносос. Я сообщу, если тебя чем-нибудь заинтересует. Похоже на счет, я уже прочитался. А что просчитывать? Тебе футбол нравится? У меня есть доля в одном спортсменном проекте. Тебе рынок нужен? Могу поручить? Только скажи. Мне нравится сидеть на диване и смотреть старые фильмы. Ну вот. Хочешь, сведу тебя с Соломоном Ричардсом? Эм, догонишь. Сломоном Ричардсом? Кинопродюсером? Он решил отойти отдела, Я собираюсь финансировать его студию. Я сижу с ним. Как только ты... Жж... А, ладно. Наш Сломон Ричардс. А -а -а -а. Это не бегать, Такой режиссер. Он ничего не имеет. Интересный. Счастливо, мальчики. Good evening, boys. Нифига себе, Соломон Ричард, блядь. Ребят, извиняюсь, но... Короче. О! А, а, а, а, ам, пам пам пам пам пам пам пам хукер 600 тысяч, так. Ну, чтобы тут собственность купить, мне нужно побольше, гораздо больше. 600 тысяч. А у меня... Собственность Питчерс. Собственность downtown corporated, А это... Гараж вайнфуди, Это... Чтобы мне купить биз, мне нужно... Выполнена. Блиц. Игра. Новый контакт Дэвин. На Д Дэвина. На С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. С. Дэвин. С. Соломон. А вы с вопросом, это Барри. Ребята, ребята, ребята, я обрастаю связью, блин. Слышите, ребят, я реально связь связью. Это Тревор, это Барри, это Дэвин, это Солом. Соломон. Соломон, Дэвин, а это Барри. Может быть, на ЭТП съесть? Да я пока думаю, на какую съездить, на какое задание бы мне. Ну, лучше Берри, потому что он ближе к стрип-клубу. А мне туда надо, кстати, будет заехать. Дисконт-магазин, Дэвин. Йога, кинотеатр, летние, летательная, ш, летная школа, Москва, гонка, парикмахерская, призный поворот, соль, психиатр, соломон, о нет, стоп, постоянно а... конфискированного транспорта, стрип-клуб. Ладно, короче, ребят, давайте до следующих серий в GTA 5. Только разогналась серия, и все. Сейчас позади Франклину. Ч как, Майкл? Привет, чувак, у меня для тебя перспективное предложение. Один знакомый Дэйва, знакомый агент ФБР. Да ты что, шутишь? Успокуха, парень работает сам на себя. Набит баблом под завязку. Может сорвать большой куш. Может встретиться с ним, посмотришь? Ладно, поглядим. Мы с Тревором тоже участвуем. Я серьезно, это хороший шанс работать бабла. Такое, встречаемся редко. Ну... Ребят, всем до скорых встреч. Что дальше будет, я не знаю, ребята. Короче, давайте до скорых. Увидимся с вами в следующих сериях GTA 5. Пока-пока. Пока-пока, ребята.